И далеко не все имеет свою цену в этом мире. Вот. Поэтому я несу эту правду, когда эта тема поднимается, и надеюсь, что многие меня услышат, поддержат и согласятся. Ну а сейчас у нас, дорогие друзья, начинается очередной матч Хоп Хэй против у Виктори и... Я немножечко неправильно подписал команды. Вот так должно все это выглядеть. Поножовщина за сторону. Расслабься. Вырезает Димона. Пока что, конечно, рано что-то еще говорить. Вообще, опять же, повторюсь, этот матч, наверное, не сильно на что-либо повлияет. Вообще, точнее, ни на что не повлияет. Поэтому мы с вами его смотрим чисто просто по кайфу, чтобы получить удовольствие... От КАЭСика, от процесса Команда ХОПХЕЙ выигрывает ножи, право выбора страны за ними и я так понимаю, это стей да. Коллективы остаются на своих местах Местах Местах И составы на сегодня таковы Равилька, Расслабься, Хола, собраны Заряжен и Ева Представляют команду ХОПХЕЙ Роту, Виктория, это Жозефина, Дуит, Санта, Димон и Мариночка вот такие составы и что-то капитан команды Road to Victory подзастрял в своем респауне. Начинается расстрел. Хаешки прилетели, кстати, на длину очень хорошие, надо признать. Там очень сильно побило игроков атаки, но <laughs> сами видите, да, что и забежавший с зигзага собранный и заряженный игрок команды Хопхей. Поистине собран, заряжен и готов, черт возьми, уничтожать оппонентов, да. Ну и в пистолетке по большей степени, наверное, какого-то уничтожения уже удалось достичь. Как минимум поставили бомбу, ну а как максимум еще и пистолетку могут забрать игроки команды Хоп. Хопхэй, холла у нас то ли завис, то ли АФК стоит, не понял сейчас юмора. Завис, завис Холла, но для Хопхей это не очень приятная информация. Успел Холла вернуться-то? Нет, не успел. Ну что ж, придется раунд сыграть в четвером. Ну благо, что у соперника экономический и в целом это позволяет а, играть даже может быть и в меньшем составе. А то, что, да, Радо, я с вами полностью согласен, то, что ножи проиграли, это не очень круто. Правильно вы сказали, брат, например, Каракал Пакастан просто защитил свой суверенитет, а политики все испортили. Вот, видите, да, так и бывает, так и бывает. Равилька, минус Мариночка. Перестрелки с зигзагами. Зигзагообразные перестрелки. Ева, кстати. Кстати, Ева минус Жозефина пытается забрать еще одного оппонента. Шикарно. Шикарно. Ева разваливает всех оппонентов. И это 2-0. А так, можно много, конечно, дискуссировать по поводу того, как надо жить. У каждого своя точка зрения на это будет. Но я еще раз повторюсь, дорогие друзья. Самое главное, не забывайте о своих человеческих качествах, да? Будьте добры к окружающим. Будьте более понимающими, что ли. И только это действительно поистине. Любите своих близких. Любите даже незнакомых людей. И это поистине сделает вас счастливыми. Ведь это на самом деле так просто. Но многие всегда это усложняют. Сами себе причем. Прокидывается точка Б, на нее уже оформлен выход. Кстати, что интересно и в какой-то степени даже необычно, что игроки команды РТВ взяли и отдали точку Б в надежде сыграть от ретейка. Но с юспами ретейкать... Дело такое себе, конечно, на самом деле, да? И, как вы видите, в данный момент не очень работает. И причем не очень работает, от слова совсем не работает. Даже один единственный девайс, к сожалению, тоже никакого профита не принес. Аминь, хорошие слова, ребята. Вот вы не представляете, насколько я счастлив, когда я говорю такие достаточно простые, на самом деле, и примитивные вещи. И есть люди, которые с этим соглашаются. Потому что очень многие не видят в этом никакого смысла. Дескать, почему я должен беспокоиться за своего ближнего, за, грубо говоря, прохожего на улице? Просто за случайного прохожего, которого я не знаю. На самом деле нужно беспокоиться, нужно беспокоиться за всех. <кх> Это и определяет, люди мы или не люди Потому что я не могу сказать, люди или звери, потому что даже звери относятся друг к другу порой с большим пониманием, чем люди. И это ужасно. Равилька. Минус Мариночка. И таким образом первый минус, который сделали игроки команды Хоп Хей, лишает соперника численного преимущества ввиду отсутствия холлы. Равилька забирает Жозефину, а этот минус уже выводит численный перевес и дает возможность зайти на А. Та самая точка, которая сейчас номинально вообще пустует салам алейкум, бро, лави лайк, бабур. И вам алейкум, ассалам. Тоже приветик, приветик, спасибо вам большое. 4 в 3. Численный перевес. И до сих пор еще, кстати, парадоксально, но только теперь поставленная бомба. Долго очень как-то вот. Как же не соглашаться, когда у меня в телеге имя Дхарма, да? 4 на 5 тащат. Абсолютно спокойно. Во-первых, сильная сторона... Во-вторых, просто команда немножечко выше уровнем чем команда РТВ. А Шоеву тоже большой привет. Шоев, если кто не в курсе, это игрок, выступающий на этом турнире. Вчера и позавчера мы смотрели его матчи, если я не ошибаюсь. Он как раз только вчера и позавчера и а, принимал участие на турнире. В других днях, по-моему, его не было. Собран и заряжен. Еле-еле в живых остался, но минус. Все-таки отраслабься, а далее еще и вдогонку один отравильки. Ну, тут, опять же, создается ситуация, в которой, к моему величайшему сожалению, команде Хопхей даже пятый не нужен. Давайте, РТВ. РТВ. Соберитесь, ребятки, и покажите, покажите что-нибудь. Ну, не гожу, чтобы сегодняшний игровой день закончился дважды 16-0. Жозефина. Позиция, конечно, безвыходная, ну и, откровенно говоря, не рабочая от слова совсем, да, потому что, ну, занимать позицию в яме на длину уже адекватной не выйдешь, если на точке А поставят бомбу, да. Потому что вот, собственно, почему сразу объяснение и пояснение моих слов прилетает в голову Жозефины, и счет становится 5-0. Действительно, жестко, жестко, дамы и господа. РТВ в курсе, что они в большинстве. Я очень надеюсь, что они знают, что они в большинстве, потому что кнопочка таб и открытие счета, я думаю, у них есть у всех. Давайте, ребят, не копаем политику, а то если насмотреться в истории, эти земли... А, этого сейчас касаемо вопроса Нукуса, да, и Каракал-Пакастана в Узбекистане. Ну, здесь не смогу поддержать диалог даже в принципе, да, потому что я в географии и в истории тамошних земель, естественно, не силен. Но Санта! Санта! Димон! Димон! Взорвали! Боже мой, вообще какая-то просто... Что это вообще происходит? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, что происходит? 6-0, дорогие друзья. Когда будет играть Узбекистан? А вот, кстати, дорогие друзья, скоро будет играть, да. На следующей неделе будет финал одного турнира из Узбекистана. Это будет не лан-турнир, который, как обычно, бывал, да, до этого, когда команда представляет город. Это будет э, турнир, где есть команды узбекские, вот, и я скоро буду его комментировать, где-то числа 15 или 16 -го. вот так вот. Так что обязательно на канал подписывайтесь, если не подписаны, скоро будет узбекский каесик, я знаю, что у меня очень много жителей Узбекистана, причем в прямом смысле слова жителей Узбекистана, а узбеков так еще больше э, на канале в виде подписчиков, поэтому я знаю, что вы его любите. Э, узбекский КС, я имею ввиду. Да и даже и мои земляки, и русские, и не только русские, и казахи тоже любят э, узбекский КС. Посмотреть. Ну, ну, тот самый момент, за который надо цепляться. Ева остается одна. И зацепились. И зацепились, дорогие друзья. Ева с разменом погибает. Команда Road to Victory забирают первый матчпоинт на этом матче. И теперь надо звать Холу. А то не дай бог, камбэк случится, да? <смех> Саня, знаете, был такая команда Шторм из Узбекистана Да, знаю, конечно Я смотрел их нашумевший матч Если не ошибаюсь, на карте Нюк Против команды Нави, когда они их обыграли Там действительно прям ребята Ух, аж дыхань... дыхание захватывало Насколько круто они стреляли Так что да, видел несколько их игр Ева минус Жозефина. Энтри фраг, как-никак, опять за командой Хоп Хей Сегодня обратил внимание, что уже плюс 400. Хороший темп. Это в смысле плюс 400 подписчиков, что ли? Просто за этим... жо Спасибо вам большое. От души. Я аж... Потерялся полностью. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, что надпись «GamePending» по центру экрана означает, что сервер сейчас стоит на паузе. Не думайте, что я ничего не переключаю, но все-таки, возвращаясь к донату от Жожо, дай бог тебе всего, чего желаешь. Спасибо вам большое, Жожо, и вам огромного-огромного крепчайшего здоровья и вообще, в принципе, всех благ по жизни. Самое главное — это мирного неба над головой, и максимально долгого нахождения ваших близких и родных рядом с вами. Для любого человека на Земле близкие люди... Родные люди, да, это самые близкие люди. Хотя, к сожалению, и такое бывает не всегда. Но все таки для большинства нормальных людей родственники — это родственники. И, конечно, нам всем хочется, чтобы родственники как можно дольше были живы и здоровы, и всегда были рядом с нами. И поэтому... Поэтому вот так. Жужо, ну вы напишите обязательно в чатике, пожалуйста. Может быть, вы хотите модераторку, да? Потому что, как известно, опять же, это... Вы, по-моему, даже, кстати, есть в топ-30 донатеров. Но я, по-моему, не спрашивал ни разу, если не ошибаюсь. Вы скажите, пожалуйста. Хотите, я вам предоставлю права модератора? За такую щедрую поддержку я вам Прям можно так сказать, должен. <смех> вот. Так что пусть все наши родные и близкие, дорогие вы мои друзья, живут долго и счастливо. Не расстраивайте их, не расстраивайте Всевышнего, если являетесь верующим человеком. Будьте достойными людьми. Что-то сегодня какие-то вот такие разговоры пошли, да? А, морализаторские. Это, наверное, потому что сегодня дождь. На самом деле у меня практически две недели стояла дикая жара под 30-35 градусов. Для центральной части России это ну, достаточно такая серьезная жара. прям сказать... Я ее хорошо переношу, но, допустим, э много людей прям чуть ли не вешаются от такой жарища. У меня даже собака дома просто в шоке от того, насколько жарко. И сегодня как ливень бабахнул до такой, что просто... С раскатами грома, молниями, просто смотришь в окно и видишь там апокалипсис какой-то. Вот. Но зато теперь стало свежо, дышится гораздо легче. Замечательно, в общем. Да, Эдем, я с вами согласен. Любые боевые действия, вообще любые всякие вот эти вот штуки, это всегда плохо. Привет, Саня, рад услышать твой голос, кто выиграл первую карту. Бег по АПДЖМ, первую карту выиграла команда в атаке. Как попасть на турнир? Володь, берешь, регаешься и попадаешь, ну ты же знаешь. Как звать собаку? Топа. Ну, производная от Топтышка. Когда он был маленьким щенком, он частенечко топотал лапами... Топтал лапами... Видимо, полу и... <смех> Не видимо полу вернее. А по полу топтал лапами и поэтому стал топтышка. Это я как бывший военный говорю. Эдем. В любом случае, естественно, потому что каждые военные действия связаны с... Ну, есть хорошая поговорка, да, лес рубят, щепки летят. И на любых э, боевых действиях всегда, к сожалению, задеваются мирные граждане. В любом случае. Объекты мирной инфраструктуры. И поэтому несложно догадаться, что это, естественно, всегда плохо. Другой вопрос, что иногда, к сожалению, разговоры, я имею в виду пол политиков, друг с другом заходят в тупик, и эти тупиковые ситуации разрешают столько боевыми путями. Но я, конечно, все равно такие штуки... Это, это страшно. Это какая порода собаки? Э -э немецкий шпиц. Как задонатить тебе игру, чтобы ты проходил ее на стриме? Володя, берешь, в личку мне пишешь и донатишь. Простой народ страдает, как обычно, это очень обидно. Ну, не зря же, как говорят, да, политики воюют. Господи, я только недавно это изречение красивое очень прочитал. Ну, в общем, как, типа, политики отдают на откуп своих амбиций граждан своей страны. Это, в принципе, часто бывает. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного. А, привет, Саня, стрим завис. Привет, нет, не завис. Игра стояла на паузе. Мы, по всей видимости, ждали возвращения пятого игрока. Но пятого игрока нет. Тогда я не знаю, почему была пауза. Да что ж такое? Почему ты такой спокойный? Володя? а ты просто, наверное, на стрим только сейчас пришел. Ты отмотай минуточку на 10-20 назад. Мы тут о людских ценностях рассуждали. Поэтому... Такая вот. Как правильно выразиться. Поэтому у меня умиротворение сейчас на душе. Я спокоен как удав. Ведь самое главное в моей жизни у меня есть, а все остальное приложится. Ты за Украину или за Россию? Я за... Не обессудьте, дорогие друзья, это шутка. Вот я не хочу никого обидеть. Просто обычно принято на такое отвечать. Как бы это, может быть, аморально даже не звучало. Я за Украину в составе России, да? Но на самом деле, конечно, нет. Я за то, чтобы Украина оставалась в своих границах, Россия в своих границах. Главное, чтобы мирные жители перестали гибнуть, а политики, наконец-то, сели за стол переговоров, о чем-то договорились, и чтобы все было хорошо. Но, если конкретно отвечать, какую сторону конфликта я поддерживаю, э -э ну, я считаю, глупо задавать вопрос человеку, проживающему на территории России... Какую сторону он поддерживает? Я считаю, что лицемер, поддерживающий противоположную сторону, является лицемером, живя в своей стране. Твоя страна дала тебе все, что необходимо для жизни, а ты ее не поддерживаешь. Поэтому это неправильно. Ну а так, да, я полностью вот согласил, согласен с Мухаммадом. Я за мир. <Gor moderner> Меня зовут за мир. Нет, я, конечно, за любые мирные движухи. Никак. Аргумент, аргумент. Сомчик, полторы тысячи рублей, спасибо вам большое. Ваши руки я тоже сегодня, ну, целовать не буду, а то люди неправильно поймут, да? Но все таки пожму, пожму обязательно вашу мужскую крепкую руку. Спасибо вам большое, Сомчик, дай бог вам здоровечка и всего самого-самого светлого. Тем временем у нас, дорогие друзья, восьмой раунд уже закончился. сейчас даже подход к концу девятый в очередной раз. Нет, целовать не надо. Во-во-во, Сомчик, я согласен, да. Поэтому <к� happy> просто обойдемся рукопожатием. 8-1. Побед в первой половине достается команде ХопХей досрочно. И вот для меня до сих пор пока остается тайной. Почему пауза ставилась посередине раунда и вдруг... Э -э Надеюсь, что ты против ЛГБТ. Вот это вопрос. Против, да. Я против ЛГБТ, потому что, ну, во-первых, у меня есть жена, да, как известно. Я натуралом являюсь, да, так скажем. Вот. И, ну... Можно было бы, конечно, сказать, что если им нравится их ЛГБТ-шная движуха, то пусть они ею дальше и занимаются. Но на самом деле нет. Чем чаще где-то проскакивает пропаганда ЛГБТ, тем больше не Неопр... Неокрепших умов детей Попадают под это влияние И думают, что это норма в мире Но это далеко, к сожалению, не норма Так что я против этого Я понимаю, что от этого не избавиться Но это хотя бы не надо везде освещать Так, как будто это что-то нормальное Это ненормально Жозефина Как вы понимаете, тоже уже не в силах спасти ситуацию Ну и... Да Попадание не куда-нибудь, а еще и в голову со снайперской винтовки отрасла 59-1. Всем привет, Светлана Андреевна, приветствую. Отдельно их за забор ЛГБТ. Вот, Снегурочка, я с вами согласен, да. Они как бы, если хотят там что-то, что-то, что-то... Ты что, гомофоб? Дизлайк, отписка. Нет, почему? Я не гомофоб, нет. Это их право, еще раз повторюсь. Это их право. Просто главное это не одобрять. Я понимаю, что там в античной Греции... Э это вообще было нормой. Но сейчас все-таки не античная Греция. А как бы 21 век и идеализировать отношения мужчины с мужчиной или женщины с женщиной, это не норма. Когда будет Лан-турнир в Узбекистане? В конце июля. Равилька. Минус. Ты смотри, вот, вот просто смотрите, дорогие друзья, как хопхей непринужденно действительно играют, да. Ева с Глаком бегает. Вот при счете 9-1 команда, атакующая, это Хопхей, просто позволяют себе бегать уже даже с пистолетами. Они не приобретают даже что-то серьезное типа калашей. Ну, там расслабься с авиком бегал, но его убили, да. Все остальные на пистолетах как были, так и остались. Вопросы, а почему донатить не получается? Равшан, не знаю. Сегодня были донаты. Смотря с чего вы пытаетесь донатить, возможно, вы немножко неправильную систему платежей выбираете, которая, допустим, вами не поддерживается. Там же тоже важно выбирать, допустим, донатить его в долларах или в евро или в рублях, с какой системы платежной донатите, там, с, Kiwi, с... С какой-нибудь там, я не знаю, с Юмани, uh, со Сбербанка Стенькова или с какой-то любой другой карты. То есть там нюансов тоже достаточно много. Конкретизируйте более так... С... Ой! Тует не выжил. Не выжил и не засейвил АВП, дорогие друзья. Ну, на последней доли секунды взял и умер. О, беда, беда, беда. Вот, вы конкретизируете, Равшан, как вы хотите задонатить из какой платежной системы. Тогда может быть вам либо чатик, либо я вам кто-нибудь поможет. По-моему, он суммом донатит. Сум это в смысле валюта, суммы, надо тогда переводить в доллары, насколько я, если я не ошибаюсь, тут можно, типа, напрямую. Либо рублями, либо долларами и евро. По-моему. Но могу ошибаться, конечно. А Спектр там играет? Нет, в Спекторах сидит администратор турнира, и он наблюдает за всем... Ос... А, в долларах? Тогда даже не знаю. Да, там уже с дробовиками бегают. Да, ребята, вы правильно подметили. Ну, 11-1 в меньшинстве ребята выигрывают. Естественно, им уже хочется хоть как-то повеселиться. Александр, в начале следующего раунда сделай тапчик, пожалуйста. Пожалуйста, Родов. Всегда пожалуйста. Вот, пожалуйста. А, Володя, беда. Саня, салют. Чатик, салют. Володя, и тебе тоже привет. И от чатика, уверен, тебе тоже приветик. Как называется отношение двух девушек? <laughs> Любовь без конца. Ну, хорошая шуточка, хорошая шутка, да. Асадбек, <laughs> молодец. А, улыбнули меня, спасибо вам большое. Расслабься. Расслабился и доигрался. Минус от Жозефины. Александр, здравствуйте, вы как, как, вы как, ваше здоровье? А, как вы, как ваше здоровье? А, спасибо вам большое, но, простите, не смогу прочесть ваш никнейм. JD, JD, KD, J X, JD, KKD. Как будто сатану призвал. Ева! Вы это видели, дорогие друзья? Ваншот на ноге с деглухи. Вау, круто. А, вот, Ну, отвечая на, на ваш вопрос, здоровье, слава богу, тут вот не жалуюсь. В целом сам тоже хорошо. Как, как вы поживаете, как ваше? Нет, спасибо, не нужно. Человечище вы, пожалуй, пожалуй, тоже назову вас таким словом. Надеюсь, оно не оскорбляет вас, Жожо. Спасибо вам большое за еще одну тысячу рублей. Нет, спасибо, не нужно добавлять меня в модерат, пишет Жожо. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Большое, большое, спасибо. 12-1. Даже сейчас, кстати, Ева затащила один на один с Дуитом. Вот такая Ева мощная. Как будто зависли, пока читали никнейм. Ну там просто сложно такие никнеймы читать. Салам, брат, как ваши дела? Очень рад вас слышать. Баха, рад, что вы меня слышите. А, помните, это я, Ботя же. Ой. Ой, вспоминаю, да, вспоминаю. Было, я, кажется, спрашивал вас уже, как вас, как вас называть, потому что ваш никнейм не, не запомню. И вы как раз, по-моему, говорили мне Ботя, да? Если я не путаю ничего. Ева, выходи за меня. Теперь у Евы в чатике появляются поклонники после таких хедшотов. Естественно, она смутила этим хедшотом практически все. Весь сильный пол. Просто в шоке было от такого, дорогие друзья. 3 в 3. Ситуация. Ситуация по-прежнему А. А почему Блэк у нас появился? Че он будет? Пятым игроком за Хопхай играть? Или двадцать первому нужно будет уйти? Че он здесь забыл-то? Ну, два, два, кстати, дорогие друзья Блэк у нас, к сожалению, каким-то образ, образом появился в спектарах И теперь отображается на месте одного из игроков Точнее, он Мариночку вытолкал, блин Нехороший Энви Блэк Вытолкал Мариночку из э, спекта... Не из спектаторов, а из своей собственной команды Теперь она не отображается Очень рад, что вы все еще комментируете. Комментировал, комментирую и буду комментировать. Куда же... Если... Вот если я сейчас перестану комментировать, ведь любительский Counter-Strike 1.6 вообще в принципе больше никто не комментирует. Тогда КС-очка станет умирать огромными быстрыми темпами. А я этого очень не хочу, потому что я эту игру люблю всем сердцем. Плюс есть люди, которые хотят смотреть турниры, какие-то шоу-матчи, которые любят КАЭСик. Поэтому не, никуда я не денусь. КС без меня не останется, а вы, дорогие друзья, уже благодаря мне и КАЭСику не останетесь без красивого зрелища. Жозефина отправляется на поджим и тут неожиданно появляется Равилька. От Равильки поступает кэдшот в Жозефину, а следом еще и Минус по Санте. Ребятки, которые сидят под точкой Б, ну, спешно, конечно же, пытаются покинуть эту точку. Но это, по-моему, лишено смысла. Мариночка единственная попыталась побороться в этом раунде. Хотя бы один минус сумела сделать. Но, к сожалению, стараний одной лишь э Мариночки недостаточно для того, чтобы стать победителем. И что у нас э присоединился? Эмрис, Эмрис пришел играть за команду Хупхай, серьезно? Добивать пришел. Радо не спит в полпятого, блин, это же вообще жесть, кстати. Кстати, Радо, я помню, очень сильно хотел часы этой фирмы. Очень уж они мне нравятся по своим форм-факторам. Даже не столько с там своей какой-то премиальностью. Потому что даже если бы я когда-то хотел ä, приобрести себе какие-то премиальные часы, есть часы гораздо, как говорится, дороже. Но уж дико мне прям нравились... А... Забыл уже, к сожалению, как они назывались. А, черные с золотом. Просто вообще такие бомбические. Бесподобно. Это вот я постоянно хотел это озвучить. Когда читал никнейм Радо. То есть это уже не первая неделя, когда я пытаюсь это вспомнить и сказать. Разбираешься. Ну, я не то чтобы прям знаток, но одно время да, увлекался этой тематикой. Потом просто как-то открыл для себя Apple Watch и понял, что э, с умными часами мне как-то живется попроще. Я где-то глупый в чем-то, да, а часы вроде исправляют этот недочет. Ну, дорогие друзья, пистолет. А, это не пистолетка, господи, простите, простите, все уплыл. Думал, это уже пистолетка идет. Нет, это не пистолетка, это разминка все еще. Салам, братик Рустам. И вам тоже салам алейкум. Вот Кто-то же, как говорится, должен в нашем тандеме быть. Либо часы, либо я. Э, должны быть умными. Ну, ладно. Я, конечно, не буду пытаться принизить как-то свои умственные способности. Но все-таки как-то с Apple Watch. При том, что у меня много очень техники э, Apple. да, То есть у меня и Mac. Есть компьютер, да, то есть, ну, моноблок, у меня и iPhone есть, да, и iPad, то есть мне проще все это вместе настакивать, потому что есть вот эта экосистема apple да, то есть также наушники, подключил, запустил программу, э, грубо говоря, которая, ну, музыку там передает, например, мне, да, в момент э, пробежки, так скажем, да. И все замечательно, просто удобно, поэтому, наверное, мой выбор и остановился именно на этих часах. А с вами Радо полностью согласен, действительно, конечно, лучше, когда вокруг находятся умные люди. Гаджеты это все, конечно, очень замечательно, но умный собеседник заменит любые гаджеты, любые, абсолютно любые. С умным собеседником никогда и не соскучишься, и темы различные можно пообсуждать, и поспорить можно на какие-то темы, и к истине подобраться поближе, и это прям будет супер. Очень хороший комментатор Александр Геныч. Не знаю, кто такой Александр Геныч. А, Геныч. Это Геныч, это же получается Геннадьевич, да? Геныч. Я Валерьевич, если что. А, а если есть такой действительно какой-то комментатор Александр Геныч, то... Я посмотрю обязательно, что это за комментатор такой. Так, ну, немножко у нас подзатянулась разминка, но это позволительно в целом. 21-й у нас появился опять в барах, зачем -то. зачем непонятно. Ну, почему он там футбольный комментатор? А, да, есть такой футбольный комментатор Александр Геныч. Генч, ну прям не, да даже прям сейчас, пока у ребят разминка, пожалуй, гуглану. Так, ну, положа руку на сердце, на сердце, мне выдает только исключительно Константина Генича. Комментатора футбольного, как раз-таки, но он же не Александр. Или вы, типа, провели аллюзию: что, типа, я как бы ну, имя мое, а фамилия известного комментатора. Наверное, это так да, должно было выглядеть. Все, тогда понял. Тогда понял. Что они тянут, пора уже заканчивать. К сожалению, для РТВ все же очевидно уже. Да, к сожалению, для РТВ, очевидно, все было и без этого матча на самом деле. Поэтому он уже, в общем-то, да, должен, наверное, по-хорошему закончиться. Но один игрок из команды РТВ не подтвердил свою готовность. Как вы видите, его, в принципе, нет. Нету, в принципе, ушел у нас Санта. Сказал, не буду играть. Да, он Константин. Ну, я-то просто и поэтому и подумал. Типа, еще так звучало: типа, генич, да, как бы. Как будто геныч, то есть как, как будто это отчество сокращенное, да. Поэтому я и не сразу въехал в суть. Я просто привык, меня обычно сравнивали из э, таких вот известных спортивных комментаторов. Э, чаще всего почему-то с черданцевым. Э, не знаю, почему, честно сказать. Лично я пытался найти что-то общее, но как-то не совсем удавалось найти. Ну, предположим, ладно, предположим Со стороны, наверное, виднее просто Ну, из киберспортивных Чаще всего, конечно, сравнивали со слемом, Потому что Как многие, опять-таки, утверждали, что у нас с ним голоса похожие Но тут я немножко не согласен а, И немножко по, по манере подачи Однажды сравнивали с Лениным IV. Вот это так, если про сравнение с великими, да, с профессионалами своего дела. Приятно, конечно, слышать, когда э, я, вот, меня слушают и ассоциируюсь я у человека с каким-то профессионалом. Это есть гуд. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь скажет, а ты у меня ассоциируешься с Александром Найфом Смирновым. Знаешь, такой был комментатор когда-то. Было бы здорово. Тебя просто хотели гением назвать, наверное Но не откажусь, не откажусь Чего уж здесь греха таите, да А, сломалась у нас опять, да, игра, по ходу дела Будет как вчера, наверное, да Когда после рестартов Или что, как Пока, ладно, официальной информации никакой нету Санта вернулся Или не вернулся В барах появился, но на сервер еще пока не зашел Крокодил Геныч. Да-да-да, я типа того-то вот подумал что это вот в... из разряда того самого. Так, Санта присоединился к своей команде. Замечательно. По идее, можно стартовать, да? <с>... Блин, крокодил Геннич. <с>... Классно звучит все-таки. Господи, ну как уже утомили эти спамботы постоянно забегать сюда? Просто до невозможности приставучие, ребят. Все, им мало посетителей на их... А, 16-1 техническое поражение. Привет от Хайден. Ничего себе, серьезно? Серьезно? Хайден Форс? Сириус ли? Это прям просто в меня сейчас как будто бы подуло 14 и 15 годом, ничего себе, вот это да Так, ну ладно, раз техническое поражение, значит техническое поражение, а кому, ну ладно, понятно кому, роут ту виктори, понятно, да Они не захотели, наверное, да, продолжать дальше матч, блин, на чем тогда ждали, так долго сидели?